А. Uh...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 всего у меня 81 реферал а здесь мы видим транзакции по отчислениям то есть это 001 за то что реферал э, получил по крану монетки э, 05 со второго и так далее это я получил 061 мне выпало э, бесплатные монетки отсюда